В Киеве с 5 по 8 ноября проходила выставка Украина страна мастеров. Мастера из самых разных регионов страны собрались здесь, в украинском доме, чтобы представить свои коллекции столичной публике. Изобилие жанров авторских работ приятно удивило самых прихотливых посетителей. Большой интерес вызвал стенд Центра исследований возрождения Волыни. Мастера привезли не только аутентичные национальные костюмы, но и уникальные образцы полотен. Три года исследователи этого центра посвятили восстановлению утраченных технологий тончайших льняных тканей. Вона тонка, а чити катоника. Як ту маму. Леся, ти серпанок, це ти серпанок, який да? згадується в творост, Лесі Українки, як побутинка. Це дуже техніка важка. Коли підтягуєш так на станочку, вона рветься, її треба дуже ніжно. Эта выставка оказалась прекрасным мероприятием для семейного досуга. Здесь было чем заняться и родителям, и детям. Пока мамы были заняты выбором подарков и сувениров, детишки осваивали искусство петряковской живописи. Студенты Днепропетровского театрально-художественного колледжа устроили прекрасный мастер-класс для детишек самого разного возраста. А группа «Творческие мамы» смогла изумить детей самыми разнообразными куклами. Творческие мамы – это еще что на разе находится в выпусках подоглядных за детьми. Это часть своего часа для того, чтобы сделать такие симпатичные выручные работы, провести мастер-классы, поделиться своим опытом. У нас есть и освітні программы, и учебные программы, и програми. программы, займаємося мы занимаемся с у нас уже больше тысячи по всей территории Украины. Мы всеукраинский социальный проект и планируем стать международным социальным проектом. Своё международное признание модели одежды донецкого дизайнера Татьяны Вороновой получили на неделе моды в Нью-Йорке. А здесь, в Киеве, Татьяна радует посетителей яркими красками, нежностью и теплом войлока. Организаторы и участники ярмарки смогли убедиться в том, что прикладное искусство способно дарить радость посетителям и вдохновлять мастеров.